Прекрасное дело Дерево, точнее я, Пожалуй, я его добуду Хорошее дерево Работаем в доски. Ай, больно Че ты меня бьешь? Пошли а... Ну, пошли Ну, что же, ребята Как вы поняли, вы попали На выживание с хатухой привет, ребятки и сегодня, э, да, я уже сказал, что будет выживание. Но.. Давай, короче, добывай дерево. Это самый важный ресурс, который пока что для нас нужен. Вот. Так что добывай. Нет, конечно, нельзя. Ну, палочки-то там уже досочки, понимаешь? О, Господи, я хотел что-то из верстака сделать. Я делаю нам, короче, кучу палок Делаю нам кирку Ладно, да буду камень Опа, железо топово Только сначала для того, чтобы добыть железо, мне нужно камень Поэтому я быстренько бегу к нашему верстаку Значит, железо Раз штучка, два штучка Три штучка Четыре штучка, пять штучка, шесть штучка, 7 штучек. Семь железа! Кстати, у тебя сколько шерсти до белой? У меня тоже одна. Я возле верстака сделаю такую небольшую, так сказать, шахту. Не совсем так сказать, но... Короче, небольшую шахту я сделаю. Опа, пещерка. А тут у нас и еще железо. У нас уже 9, 10, 11, 12, 13 и все, 13. Зачем свиней, а тут нет. Ну зачем нам бараны? Бум, пейм. Теперь разделяем эти два железа. Теперь разделяем эти угли вот так вот. Бамс, бамс и бемс. И Итак. Э, в смысле? Ты что, далеко убежала? Да, очень далеко. Ой, я тут банк, что... Это там гравий. Я как раз добуду сейчас нам кремень. Для того, чтобы... Опа. Я как раз-таки добуду нам сейчас кремень для того, чтобы сделать зажигалку. Так. Кремень. Сейчас с третьего раза. Смотрите, падает. Ну, ладно. Давай, с четвертого. А, ладно. С пятого. С шестого. А, с седьмого. С восьмого сейчас выпадет. Смотрите. А с девятого. А, сейчас выпадет. Смотрите. А -а -а я тебя не Нет, прикол в том, что мне кремень не падает. Наконец-то выпал. Задрали уже. Всё. Ты где? Значит, ты в саванне. Правильно? Правильно. Вот я тебя вижу, ты бежишь. Так, тут 9 и тут 9. Все, Катуха. Сейчас я нам запердососю нагрудники. На. Я тебе нагрудник дал. Ты его это... Одень. Надо вот так вот. Сюда 10. Сюда 10. Сюда два угля. Сюда два угля. Все, пусть все плавится. А я пока что пойду за деревом. Слушай, мне кажется, мы как лохи. Потому что у нас нет... ну, ну У меня только каменная кирка, и она это уже наполовину сломалась. Поэтому мне кажется... Окей, ладно, поспим. У меня 11. Ну ладно. Я просто хочу себе обновку сделать. все каменная. Давай. Катя, там зомби рядом. Спи скорее. Сзади зомби. Сзади Игорь. Давай кокнем Игоря. Минус Игорь. все спим. И Игорь помешал нам спать. Так, отлично, мы возродились. Ты что, забрала все стейки? А, Не вот я они стейки. варится. О, повезло, повезло. Я... Пошел добывать. А нет, я не пошел добывать. Пошёл, не пошёл. Я сейчас сделаю себе каменный топор. Мне можно, так топор лучше, чем меч. Ну, это топор. А зачем тебе топор? Ну свиней жарит. Ну ты хоть нормальным чем-то занимайся, а ты только еду и добываешь. Ну, а чем, я заниматься? ну чем выживать, строить дом? Кстати, дом. Надо кучу дерева нафармить и построить дом. И только нужно найти хорошую местность для нашего дома. Вот в чем прикол. Ну слушай, у меня тут большое дерево попалось. Ну, короче, ребят, мы вернемся с котухой когда добудем кучу дерева. Так, ну что ж, ребят, вот мы пришли с лесорубки Катя, а вот ты да. Сколько у тебя дерева? А, доски? А у меня три стака бревна. У меня сломался свой топор. Я, короче, перекрафчивал столько топоров, Катя. Ты не представляешь. Сейчас у нас будет столько стаков дерева. Ты просто офигеешь. Смотри, шесть сундуков. Это будут сундуки... Не для того, чтобы... Опа, проклятый Майнкрафт. Э, не для того, чтобы э, туда, как бы, э, складывать наши, древ... нашу древесину. А для того, чтобы просто складывать туда детужные вещи. Я, типа. Смотри, просто сколько у нас дубовых досок. Давай я тебе тоже дам чуть-чуть дубовых досок. Вон они сзади тебя. Все, я думаю. Ага. Что? Ого, немножечко. Ага. Сейчас мы тогда, ой, случайно блок поставил. Сейчас мы тогда э, начнем крафтить все, что нам нужно. Только вот куда я там все слаживал, мне не нужно. Два булыжника. Ну просто, но ну у нас просто скати нету вообще булыжника. Нам нужен булыжник. Камень а, Ну, по сути, табулыжник. Называется табулыжник. <coughs> Где наш верстак? Он должен быть здесь. Пока что. А -а -а. Крафчу палки и крафчу себе каменный топор, который я уже крафтил раз-100. Господи, нам нужно сто процентов сходить за камнем. Сколько мы уже записываем выживание? 15 минут? Еще чуть-чуть позаписываем и уже закончим серию, потому что она реально огромная. Я вижу Егора. Я вижу двух Егоров. О, я нашел уже еще железо. Только я не хочу, чтобы Егоры ко мне тут пришли. Сколько я, я, на... я нашел еще 9 железа. Все, Егоры, до свидания. Скелеты тоже до свидания. Мы с Катей пошли строить э -э -э дом, да? да сейчас я... ещё пара... Ой, какая печка. Палка и на нее нет две палки и на нее камень и у нас получается каменная лопата. Все расчищиваем. Сейчас мы вернемся, когда это все расчистим. Слушай, Катя, мне уже кажется, что мы слишком много расчистили. Вот эту последнюю кучку уберем. Потому что дом наш реально будет здоровый. Ну, потому что у нас столько, как бы, стаков дерева и всего остального. Сначала давай добудем тогда печки. И вот, вот этот верстак. Теперь можем начинать Надо еще вот такие вот колонны построить вокруг окон. Нет, И не вот я здесь покажу? вот еще, да, позакрывать надо. Так, вот еще как Все. Мне кажется, получилось отлично. Теперь можем переносить все сундучки. С этого сундучка сейчас вещи выпадут Все, я все со собрал. О! Давай, вот здесь вот у нас будет, будут сундучки. Оп. Окей. Я сейчас складываю ненужные. Ой, ненужные вещи. Да блин. вся у тебя сколько, кстати, досок осталось? Много? Надеюсь. А то у меня уже не так много осталось. Придется, наверное, еще за деревом идти. Чуть -чуть. Так. Верстак вот этот, который мы здесь ставили. Катя, иди, пожалуйста, за... Песок. Да, песок. Только далеко не уходи. А, ну это значит это хорошо у нас дом вообще нормальный Раз, два, три, четыре. да у нас дом оттенен просто сейчас подожди три блока здесь четыре. вот так вот закроем а, здесь тоже на складе надо закрыть немного потому что ну как бы вы понимаете пакела Опа. Это если темно будет. Я здесь факелов понаставлю, чтобы вообще светло было. Ну давай, Катя, значит, иди добывай песок. О, стак Ребят, на этом мы будем заканчивать нашу серию по Майнкрафту. Катя, вали сюда. Давай, я лезь. На этом мы будем заканчивать нашу серию выживания по Майнкрафту. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Катя, прощайся. Всем удачи, всем пока. Иди, я себя ударю. все ударю. Всем пока.